Здравствуйте. О, Гарри, это ты? Нет. Ебать, ну ты личность апатажная, я тебе говорю. Ты на хайпе смотрю пиздец, нет. да? Нет, нет, нет. Я в <кх> Я спокоен. Я поядет. Я в норме. А че Я макароны ем. Люблю макароны. Добро пожаловать на мой канал, блядь! Я вообще это мукой, блядь, это мукой, блядь! А фэну, блядь! Блядь, Пойдем, пойдем! Ох ты! Здравствуйте! Егор! Блэйд! Драйв нас Блэйд, пожалуйста! Здравствуйте! Здравствуйте! О чем всё это? Ой, по думать. Могу пожаловаться? Нет. -мо -мо можно Иерусалиму жаловаться? Ромин, дорогой. Ага. Но жаловаться а. дорого, а хвастаться? Чего? Не знаю. Я ведь то, то что жаловаться могу при, при, преподнести как хвастовство. Ну... Возьмите собственную соку. Мы вот. же Давай, удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это откуда? Здравствуйте. Как? А с Москвы? Ну. Я с Москвы. А, -а, -а. а я и города, новая. -а. а я по тебе вижу, что ты тоже по теме, да? Ну так. Немного, немного. Но ну, я не, это, не переигрываю, не чаще двух Я раз. тоже тоже, да, да. Согласен, да. Блять. Дара, мой, моя, блядь. Я вам, штука, глаза всем буду здесь вырезать, кацапом, с вами, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте, блядь. Он, он прям он, он прям Я думала НЛО прилетело. Гуманоиды, гуманоиды, гуманоиды, да, лампочка, у тебя голова лампочка, лампочка, лампочка, бля, чистая, посвижешь светится, ля как, старый не больше ястре есть, да, вы забыть, вот, блядь. Шляпа у вас крутая. У вас э, ничуть не менее. Спасибо большое. Вы из излучаете немножечко советского сексуализма. Да. Ой, правильно подобрал слово? Именно. Нет, советской сексуальности. Да, Вот, вот если, если бы, вот в инстанции, если бы я был вот бы тот... Как это? Э, Шварценегер, помните, красная жара, который много э, mm -hmm. отрывал, какие ваши доказательства да, кокаину. Если бы он увидел вас, он сказал бы э, хочет. Вот, наверное, так вот, ну. Но ну, не волнуйтесь, ребята. Мы скоро вернемся. Держитесь крепче за штанишки, вы еще не такое увидите.